Всем привет, ребят, это новый соцэксперимент. Ладно, шучу, это просто новый эксперимент над собой. И сегодня я буду мешать э, кофе с колой. Да, вы не слышались кофе с колой. Э, я не спал уже сколько получается, практически сутки, без трех э, часов. И я сейчас пойду сделаю себе кофе. Добавлю нее, ну, Pepsi, правда, у меня только Пепси, но я думаю, разница не сильно велика будет. И посмотрим, что из этого будет. Кстати, я прямо сейчас веду трансляцию, но что-то Sims у меня не грузится. Да, время. сколько там времени я бы вам сказал, но у меня почему-то перестала идти запись, не суть важно. Время где-то около 12 с лишним, 12-15 может быть, и я пошел делать кофе. Итак, ребят, я сделал себе кофе. Вот это самый настоящий кофе, черный. Я сделал одну ложку кофе и э, две с половиной ложки сахара. Сейчас я это размешаю. Я это размешал и сначала попробуем само кофе на вкус, потому что я очень давно не пил кофе. Не обычный кофе, не кофе с молоком, и я вообще не помню какой у него вкус. Он очень горячий. Хм. Ой. Ну, в принципе, это скажем так, пить можно, но теперь давайте мы добавим колы в кофе. Итак, вот мой кофе, вот, ну, пепси, не суть важно, и мы Добав... Добавляем его до конца. Ох, фигеть, оно как вспенилось. Что ж, куда я крышку делал? Вот крышка. И теперь я это перемешаю и попробую это на вкус. Ну что ж, ребят, вот мое кофе с пенкой. Теперь давайте попробуем его на вкус. Что-то мне страшно даже как-то. Ой, какой-то, знаете, необычный вкус кофе с энергетикой. Это какой-то энергетик. Я не знаю, что будет, когда я его допью. Но сейчас мы и узнаем. Так, ну что, ребят, я выпил кофе, время 12.22, <coughs> пока ничего особенного не происходит, и посмотрим, что будет дальше со мной через минут 10, 15, 20, и... По ходу дня что со мной будет, потому что через буквально 2,5 часа я буду не спать как сутки. И посмотрим, что произойдет со мной, с моим организмом через энное количество времени, после того, как я выпил э, кофе с кока-колой. Если к 3 часам, ладно, нет, если к 5 часам вечера мой организм будет, уставший и захочет спать, значит, ну особо кофе с колой, видимо, не помогает. И я посм... подумаю, что можно придумать еще. Может, я выпью, может, я куплю нормальную coca колу именно, а не пепси, и сделаю себе еще кофе и залью еще раз, но уже колой. И, кстати говоря, у меня загрузился стрим, наконец-таки, загрузилась игра, и поэтому я Пошел стримить, а вы а вы заходите на мои стримы, которые иногда очень редко, но бывают. Что ж, посмотрим, что со мной будет через часик. Ну, что сказать, ребят. Прошло уже час, и на самом деле мое состояние все такое же. То есть, после того, как я выпил кофе с колой, оно чуть-чуть улучшилось. Я стал более бодрее, более гиперактивнее, но... Но... Это продлилось недолго, то есть это продлилось буквально чуть меньше часа. И я не знаю, в чем проблема, может в том, что я в кофе добавил сахар, или что я слишком мало колы добавил, но сам факт в том, что это долго не продлилось. То есть я, до сих, я сейчас опять хочу спать. Вы можете видеть по моим очень сонным глазам. Кстати, да, вы можете заметить, что у меня нету пирсинга в брови. Я его убрал. Сейчас вы, может быть, увидите скриншоты, почему я его убрал. Это случилось не из-за мастера. Это случилось даже, может быть, не по моей вине, а, скорее всего, из-за того, что у меня вышла аллергическая реакция на штангу пирсинга. Это та, что вот внутри. Не здесь, не здесь, а внутри, которая. И все это аллергическая реакция на окисление идет. И, короче, да, я не мастер объяснений, тем более в таких вещах. Вы можете заметить, что у меня прям глаза вообще сонные пиздец. А все потому, что я практически сутки уже не спал, и что-то кофе с колой мне не помогает. Я, наверное... Я, наверное, сейчас... Попробую сделать еще кофе. Точнее, не сейчас. А ближе к 3-4 час... часам я сделаю еще кофе, это где-то через 2 часа, примерно, через полтора часа примерно я сделаю и выпью. И посмотрим, что изменится, и изменится ли вообще что-нибудь. Ну а пока я продолжаю стримить, кстати, все, стрим работает, я стримлю, и теперь, надеюсь, буду стримить очень долгое время. Ну, не в смысле сегодня, в смысле вообще, типа сегодня, там, может быть завтра, на днях, может быть еще. Я не знаю, когда я выпущу этот видос, когда-нибудь выпущу. И когда я начну его монтировать, я, наверное, буду, я, наверное, буду думать, пать, что ж я, сука, нес, что за херня. Ладно, ждем еще полтора часа, для вас это секунды, я делаю еще кофе. Итак, ребят, время 3 часа уже, я уже даже успел сходить помыться, вон башка, можно заметить, мокрая, сменил кепку, и сейчас я, наверное, чувствую себя лучше, но это, скорее всего, из-за того, что я сходил в душ, <coughs> приободрился, так сказать, и, в принципе, вот буквально настал момент, когда я не сплю уже сутки. И где-то примерно сейчас, наверное, я пойду сделаю себе еще раз кофе с колы И посмотрим, изменится ли на этот раз что-то. Я попробую сделать равномерные пропорции, то есть половину того и половину того. Пить это на самом деле очень противно. Это кофе, блин, с газами, со вкусом колы. Это очень странно. Но ради вас почему бы и нет. Погнали делать кофе. Ну что ж, ребят, я сделал себе кофе. Вот, можете видеть, я не обращайте внимания на зуб. У меня небольшой ремонт идет в квартире, и в общем я сделал половину кофе, две ложки сахара, половину убрал. Это очень противно, но я добавляю полу до максимума, то есть вот где-то вот так вот, и можете заметить пенка прям сразу поднялась. Отлично. Теперь. Теперь. Мне это надо как-то очень аккуратно размешать, чтобы я это не пролил. Потому что я забыл размешать сахар. И тем самым он сейчас... Блядь, оно все больше и больше вспенивается. <звы> <звы> Сука, какая же она противная. Это вот, как знаете... Когда вы болеете, и вам дают лекарство, которое, ну, очень противное, но его надо пить. Вот у меня примерно то же самое, только мне это, в принципе, не надо пить, но я пью. Ах, пенка, блядь, с газами, сука. Причем пенка кофейная, блядь. А газы, сука, газы как катколы, Это пиздец. О, вся ложка в этой хуйне. Это вторая кружка. Вторая. Где-то часов в шесть я сделаю себе третью. Если я буду дома. И если это прокатит, если вторая кружка меня более взбодрит, и я буду более нормально себя чувствовать, то, в принципе, я третью делать не буду. И посмотрю, доживу ли я вообще до десяти вечера, потому что я планировал в 10 вечера лечь спать. Хорошо. Ну сейчас я буду пить эту херню. Ваше здоровье, ребят. Уф. Что могу сказать на любителя? Если вам это зайдет, попробуйте. Мне оно вообще не заходит. Оно очень противное. Прям неебически противное, я могу сказать. Это прям полный пиздец. Ну, серьезно, кофе с газами, с пенкой, фу, меня аж передергивает от этого. Но я очень давно не записывал эксперименты над собой. Поэтому это мой третий эксперимент над собой. И я пью кофе с кока-колой. В данном случае с Пепси. Если сегодня этот эксперимент не прокатит до 10 вечера, завтра ах, я куплю... Газа до сих пор выходит, извините, завтра я куплю а, где-то 0,5, может литр Кока-Колы. Там именно Кока-Кола, не Пепси. И буду смешивать ее с кофе и заодно сравню чем отличается кофе с пепси и чем отличается кофе с колой а, и там мы посмотрим что из этого эффективнее и лучше ждем до вечера ну короче ну, ребят кола с кофе не помогает ну по крайней мере пепси с колой точно потому что выпив две кружки за день мне это нифига не помогло, и я все-таки отрубился где-то на полчасика, часик, ну так, я спал очень плохим сном, потому что рядом с ночью сидели люди и пиздели, но это не важно. Сам факт в том, что я уснул все-таки, крайней мере поднимал, и как-нибудь в следующий раз, вряд ли завтра, я попробую смешать все-таки с настоящей колой. Я не знаю, будет ли разница, возьму пепси, возьму колу, попробую и то, и то. Но я уже говорил об этом, и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, на этом эксперимент провален. Не пейте кофе с, с пепси. Я еще попробую в следующий раз сделать кофе с колой, кофе с пепси, кофе с колой с пепси без сахара. И смешаю и колу и пепси. Во, да. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.